Всем привет, с вами канал Dream Guys и сегодня мы будем тренировать бицепс. Для этого нам понадобится тренировочная резина и турник. Перед началом тренировки нам нужно размяться. Первое размяточное упражнение это подтягивание обратным хватом. Я, как обычно, сделаю лап 6-7. Упражнение это... Подъем резинки на бицепс. Ставим ногу на резинку, ставим к стенке, отводим ногу назад. Чем дальше, тем сложнее будет выполнять, и тем больше нагрузка. Регулируйте для себя. Сделайте так, ну, отведите ногу назад так, чтобы вы делали по 8-12 раз. Это чисто на гипертрофейте И начинаем. Локоть не... Обратите внимание, что локоть не уходит никуда. Не вот так вот, не вот так вот, а он остается на одном месте. Делаем подъемы. И теперь так же нужно сделать. Thank <laughs> you. Пошел второй подход. Таких подходов надо сделать где-то ну, 4, 3, 4, 5. Ну, в среднем 4 лучше. Это уже потерял сам подход. Теперь Следующее упражнение. Сделаем мы первое упражнение, 4 подхода, переходим на второе. Для второго нам понадобится турник и опять же резинка. У нас турник со шведской стенкой. Нам это сделать очень просто. Мы берем вот таким вот образом, обвязываем и пропускаем сюда резинку. Все. Получилось вот, как видите, такая вот хуйня. Теперь вот это вот конец мы одеваем себе на шею. Не бойтесь, вешаться мы не будем. Теперь берем узкий хват, Обратный узкий хват. Эта резинка нас будет тянуть вниз, а мы будем противодействовать ей наверх. Тем самым она будет действовать как вес на нас. И вызывать гипертрофию. Начнем первый подход. Я буду делать это раз по... Наверное, 8-7-8. Вам я советую делать... Ну... Примерно процентов 30 от своего максимума. Начнем первый подход. 3-4, это уже смотрите по своей Можете 4, делать 4. Не сможете делать 3. Не обязательно заводить оборотом до перекладина. Можно просто подтягиваться но... чуть выше 90 градусов получается. Единственный минус этого упражнения заключается в том, что резинка тянет вас вперед. То есть, раскачивая, когда вы тянете себя вверх. Следующее упражнение у нас с резинкой. Это будет третье упражнение. Подъемы резинки на бицепс. Становимся, встаем на резинку, обеими ногами. Берем хват, какой вам удобно. Чем уже, тем больше будет внутренняя сторона бицепса задействована. Берем, ну, примерно, прямой хват. То есть, ну, на ширине плеч, можно сказать. Чем, и тут обратите внимание, чем вы ноги ставите шире, то есть, чем больше вы резинку туда вниз с, собой, с ногами возите, тем будет сложнее вам делать, тем больше будет нагрузка идти. Регулируйте на ручку по себя опять же 8 грамм, вторенький по 4 подхода. Начнем. Первый подход. Мы закрепили резинку закидываем ее на шейлю И берем тропик пласт обратно Если вы можете обхватываться Не бойся пластом, так больше будет работать диск. Опять же, 30% от максимума, также 4 подхода. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если еще хотите увидеть от нас много других тренировок. Также с весом, также без резинки. В общем, всем пока. Минус Что она тянет по-другому раскачиваем. Вот еще чему Минус То есть по-другому раскачивает А не по-другому как Поэтому как? Ты <смех> чё, блядь, делаешь <смех> Давай, блядь. Дюб, <смех> блядь. Ha ha ha ha ha